у меня очень положительные от операции, от того, что было перед операцией, обследования, объяснения, как это все будет, и от того, как в процессе операции меня старались успокоить. Было страшно, потому что все-таки глаза орган ценный, их всего два, жалко. Первая операция на глаза у меня. Ну и в результате как-то Татьяна Юрьевна очень подробно объясняет, что происходит делает и медсестра, к сожалению, не, не, не помню имени, прекрасно вообще меня поддержала как-то морально, тоже все объяснила, все быстро, абсолютно бесполезная на самом деле вещь, самая неприятная установка века расширителя и у зубного страшнее, вот. и самое приятное то, что сразу же после операции можно вкладыши смотреть, никаких ограничений, никаких там запретов на гаджеты, можно куда-нибудь ехать, работать, что угодно с друзьями поделиться. Все лучше, лучше с каждым часом. Вот второй день после операции, и все, глаза у меня в полном порядке. Так что да, отлично, отлично.